Вот так да, во, все, отлично, молодец. Итак, дамы здесь? и господа, меня снимает сейчас эфичка. И сейчас я хочу проехаться на этом крутом велосипеде. Обзор на который я делал уже. Ссылочку на обзор я, естественно, оставлю в описании. Где же еще? Так, поехали. Ты едешь она? Еду, еду, еду. Смотри, на нем очень mm. тяжело ехать. Потому что поджатые коленки mm -hmm. сразу так. Сняла. Звоночек там так же есть. И у меня скоро день рождения, я вам по секрету скажу. это танк вообще китайский танк поставим да. сразу на не понял, что, ручник не работает а. все ручник очень кстати полезная функция также хотел бы вам порекомендовать какую-то карту платинами какую-то карту блэк оформить сейчас это все успеешь купить и получишь столько же сколько я получил за эту псевдорекламу то есть ничего идем дальше Велосипед обладает хорошими скоростными горку характеристиками. А сейчас я его сниму поподробней. Давай сними поподробнее. Э, так как за счет того, что передача здесь пониженная, вон по на нем есть также замок. даже с дополнительным мешком картошки. Это в принципе довольно-таки круто. Можно взять набор, пошли и повезти его хода так какой, видите? Нету? Да, нету. нету. Я скажу вам, ну скажу вам по секрету, а что у меня не китайская... должно скоро будет. Ну, поделать? Надо просто немного руки. <Свистит> Итак, дамы и господа, я на этом заканчиваю свой обзор на... Велосипед, подробный обзор вы увидите в описании Точнее ссылку на видео обзор этого велосипеда Это был и, велосипед. и скажи, что у меня день рождения скоро Так что, если ты любишь нас, поддерживай, что ты оформишь эту карточку Всем пока, до скорого Ссылку на оператора я оставлю в описании На полу все, все.